Всем доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать вновь на цикл видеороликов, посвященных обзору онлайн-чемпионата VFOG Back in History, который проходил 10 лет назад, к чему данный обзор и на портале VFOG.net, ныне simrace.su, портале, посвященному симрейсингу и автоспорту. Как всегда по традиции напоминаю, что если по какой-то причине вдруг так вышло, что данный видеоролик первый, который вы смотрите на данном канале, Перед тем, как продолжить, рекомендую сначала пройти по ссылочке в описании и посмотреть самое первое видео на канале, вводное видео пролог в котором объясняются всяческие вводные данные, все, что нужно знать перед дальнейшим просмотром. Ну и попутно можно глянуть все предыдущие серии. Ну а теперь не будем долго тянуть, приступим, собственно, к обзору гонки. Гонка... Нам предстоит посмотреть гонку довольно-таки специфическую, но давайте все-таки обойдемся пока без спойлеров. В турнирной таблице в личном зачете у нас очень интересная ситуация. У нас после Гран-при Великобритании лидирует Юрий Воронов, за ним находится Алексей Апарин, а за ними Богдан Калашевский. Но всех троих разделяет лишь по одному очку. Кто-нибудь из этих троих нас сегодня удивит или же кто-то новенький у нас блеснет в данной гонке давайте же узнаем. Итак, Гран-при Монако 2000 года. Как всегда в начале немного о трассе. Поехали! Истинная жемчужина Формулы-1 по мнению одних и устаревший пережиток прошлого для прочих. Трасса в Монте-Карло проложена прямо по улицам Княжества и обладает практически полным набором характеристик, противоположных стандартам современной F1. Впервые она стала ареной для проведения автогонок в далеком 1929 году и после короткого перерыва в 50-х принимает у себя Формулу 1 каждый год и по сей день. Едва ли в календаре чемпионата мира можно подобрать более странную и противоречивую гонку, но победить в Монако мечтает любой пилот. Это самая медленная трасса в сезоне, а потому машины здесь настраивают на максимальное сцепление с трассы, начиная прежде всего с прижимной силы и подвески собрать хотя бы один быстрый и безошибочный круг здесь крайне сложно. Одна серьезная ошибка в пилотаже почти в любом месте трассы гарантирует сход, а мощность мотора почти не влияет на результат. По решению организаторов, для большей безопасности и во избежание крупных аварий и завалов на нашем этапе будет использоваться более поздний вариант трассы, менее тесный и с современным комплексом боксов. Второй раз подряд на стартовой решетке отсутствует победитель предыдущей гонки, в данном случае Юрий Воронов. Открывает решетку классическая как для 2000 года, так и для нашего чемпионата противостояния Макларена и Феррари. Алексей Опарин на поуле, а Богдан Калашевский и Алексей Ермаков следом за ним. Далее примут старт сразу четыре Александра подряд. Ушанова и Никишина, Эрроуз и Залбер соответственно обрамляют напарники по Бархонде. Колобенков и Алеша. За ними с чудовищным отставанием от времени Поула Владимир Соколов, как обычно на Заубере. А Дмитрий Загоруйко, продолжающий выступление за Уильямс, не смог закончить ни одного квалификационного круга и потому замыкает пелетон. Кирилл Иминин и вовсе пропустил квалификацию, из-за чего вновь стартует на своем бенетоне лишь из боксов. В дополнение к выбору версии трассы, еще одной утвержденной идеей Алексея Апарина для этой особой гонки стала специальная процедура старта. Огни светофора погасли, но пока пилоты должны сохранять позиции и аккуратно двигаться на подъеме Бори Ваш к повороту Масне. А вот здесь на выходе из поворота казино гонка начинается по-настоящему – зеленый флаг. Пока что обходится без обгонов. Именин покидает пит и бросается в догонку за остальными. А парень сразу взвинтил темп и еще до конца стартового круга значительно оторвался от преследователей. Отрыв Холошевского от Ермакова тоже немного вырос, но все же не так велик. Позади них Ушанов уже четвертый, а Алешин, потеряв где-то сразу несколько позиций, сейчас контратакует Загоруйка по внешней траектории в первом повороте и выходит на пятое место. Катастрофический старт для команды Заубер. Соколов уже сошел, а Никишин вынужден заехать к своим виртуальным механикам за новым задним антикрылом. Не лучше дела и у Колобенкова. Его бар так сильно разбит, что Александр даже промахивается мимо заезда в боксы и вынужден уйти на еще один круг. Не удержав поврежденный болит в повороте партия, он оказался на пути у пары лидеров, которые, впрочем, успешно проезжают мимо. Ушанов все еще четвертый, а Алешин и Загоройка одновременно заезжают в боксы. Возможно, имело место обоюдное столкновение. Пилот Уильямса покидает питлейн намного раньше и возвращается на пятую позицию. Калашевский тоже потихоньку набрал ритм и теперь догнал опарина обратно. В Левсе они проезжают мимо оставшегося на асфальте переднего антикрыла Бенетона, а значит, где-то на пути в боксы сейчас и Минин. А спустя несколько кругов лидеры вновь догоняют Кирилла на круг. После легкой заминки на выходе из Антонина Геса пилот Бенетона уступает дорогу, а Холошевский начинает уже прямые атаки на опарина, едва не выбив его в Сен-Дево. Увы, Богдан не вынес из этого эпизода нужного урока, и на торможении к Миробо все же врезается в Алексея, снося ему заднее антикрыло. Поначалу бывший лидер гонки еще пытался доехать до боксов, но в луи Шарони он оказался на пути у Алешина, а тот среагировать не успел и добил и без того сильно поврежденный Макларен. На повторе сервера видно, что между лидерами в момент столкновения был небольшой лаг, то есть фактически место между двумя болидами еще оставалось, но игра все равно воспроизвела это как удар, что не совсем корректно. Но это не оправдывает пилота Феррари. Имея некоторое преимущество в скорости, Богдан мог дождаться более подходящего момента для атаки или же попытаться опередить Алексея за счет другой тактики. Тем временем у гонки новый и довольно неожиданный лидер Алексей Ермаков. К сожалению, опарин сходит, а еще чуть раньше до него заезд покинул и Колобенков. В сен еще одно столкновение при попытке обгона. Именин почти в точности повторяет маневр Калашевского, но его жертвой становится Ушанов. У Александра, впрочем, добраться до пидстопа получается. Спустя пару кругов Именин немного помешал Калашевскому в Левсе при обгоне на круг. Марафон разбитых машин продолжают Ушанов и Алешин, следуя за новыми антикрыльями в боксе. Очень резко, буквально за минуту, трассу накрыли тучи. Похоже, нас ждет вторая подряд дождевая гонка. Тем временем Холошевский стремительно догоняет Ярмаков. Несмотря на недавние проблемы, Ушанов вдруг становится пятым, а за ним следует Никишин. Объяснение этому простое. Алешин вновь разбил машину и потерял позиции. На Монако обрушивается ливень, меры по снижению аварийности за авторством опарина и так по сути не принесли результатов, а теперь гонка рискует окончательно превратиться в фарс. Первым за дождевой резиной заезжает Дмитрий Загоруйко. Свою третью позицию он при этом не потеряет даже на время. Автором же первой серьезной дождевой аварии становится Никишин. Вскоре в очередной раз посетить Питлейн вынужден и именин. Загоруйка в партие без заднего антикрыла, а Ушанов уже позади и жаждет вернуться в один круг с Дмитрием. Эта опрометчивость стоит пилоту Эроуза Эр очередной аварии, когда Загоруйка не удерживает раненый болит в тоннеле и поневоле впечатывает соперника в стену. Алешин, чуть помешав паре лидеров, вновь отправляется на ремонт. Примечательно, что Ермаков все еще впереди. Похоже, на этот раз Холошевский крайне осторожен. А вот этой ошибкой лидера он мог бы и воспользоваться. Похоже, Богдан принципиально не желает обгонять Алексея, как бы возвращая одному пилоту Макларена то, что забрал у другого. Возможно, красивый, но, скорее всего, бесполезный жест, так как наказание за аварию с опарином его ждет в любом случае. Тем временем очередной променад за новыми антикрыльями на этот раз в исполнении Никишина. Ермаков в боксах, но Холошевский не желает его обгонять даже на время и следует за ним. Также им составляет компанию Загоруйка. Болит Алешина уже так сильно поврежден, что даже с антикрыльями на местах вылетает почти в каждом повороте. Для его тезки Никишина эти страдания, к сожалению или к счастью, уже позади. Ушанов теряет очередное антикрыло в довольно нетривиальном по данной гонки вместе, в повороте казино. Ну а здесь редчайший случай. Именин догоняет Загоруйка в реальной борьбе за третье место и уже готовит атаку. Но, случайно повторив маневр Михаэля Шумахера образца 2006 года, Кирилл пока вынужден отступить. Разбив машину в практически слепой зоне на входе в рассказ, Алешин едва успевает освободить дорогу для Ушанова. Загоруйко вновь побывал в боксах и за счет этого все же проигрывает позицию именину. За Дмитрием едет Ермаков без переднего крыла, а Холошевский все еще позади, что лишь подтверждает нежелание пилота Феррари выигрывать гонку в сложившейся ситуации. На выходе из шиканы после тоннеля Ермаков предпринимает одну из нескольких попыток замедлиться и пропустить Богдана, но тот вновь отклоняет предложение. Алешин сошел. На трассе сейчас всего половина от числа стартовавших машин. Ушанов вновь разбивает свой Эроуз в казино. На этот раз недалеко позади него лидеры гонки, и Александр решает их пропустить, прежде чем продолжать движение. Очередная разбитая машина на трассе, но виртуальные механики Уильямса уже готовы принять загоруйка у себя. Пытаясь уступить паре лидеров очередной круг, Ушанов ошибается и влетает в стену в бюро до табак. Лишь чудом Александр никого больше не задевает. Чуть позже Ермаков вновь на пидстопе, а Холошевский по-прежнему повторяет за ним. Еще одна авария у шанова на этот раз в тоннеле. Там он потерял заднее антикрыло, а теперь в шикане лишается и переднего. На этом моменте чаша его терпения очевидно переполнилась, и Александр сходит. Иминин прочно обосновался на третьем месте, и ему ничего не угрожает. Но даже в такой ситуации Кирилл периодически допускает ошибки, которые стоят ему дополнительных пидстопов. Почти сразу же аналогичную ошибку повторяет Загоруйка в Миробо и с тем же результатом. Заехав на пидстоп в одиночку несколько кругов назад, сейчас Калашевский решил напомнить о своей скорости и без особых усилий догнал Ермакова обратно. Но даже после этой ошибки Алексея, разумеется, не стал его обгонять. Очередные проблемы у Дмитрия Загоруйка. Холошевский ошибся в шикане бассейн и прогулялся по специальным бубликам, но на низкой скорости, и кроме потери времени за этим ничего не следует. А Загоруйка, между тем, не спешит их особо пропускать, лидеров. Даже, безусловно, на, на ошибку выхода из партии, и даже несмотря на то, что... А, вот здесь, по-моему, что? Ой, отрыв заднего спойлера! Правда, пока не переднего. и Разворачивает. Помешает ли лидерам? Ну, естественно. Он еще и пытается вписаться, что их не видит, что ли? о Ну, и Менин просто повторяет фигуры Холошевского Загоруйка вновь без обоих э, спойлеров Посмотрим на это глазами Холошевского. Ну это просто какой-то... Ой, ударяет еще Ермакова Ой, о, и Ермакова отрыв заднего спойлера Ой-ой-ой Что это? Халашевский впереди? Нет, останавливается Я уж подумал, все-таки решится обогнать Ермакова Нет, ждет, как ни в чем не бывало Загоруйка все же решает сойти Дождь закончился, и кое-где уже даже проглядывают отдельные проблески солнца. Но несмотря на это, Холошевский допускает новую ошибку, разбивая свою Феррари в Мосне. До боксов он добрался, а следом за ним на очередной и последний ремонт заезжает также и Минин. Пусть и при определенных противоречивых обстоятельствах, благодаря своей характерной и неповторимой стабильности Алексей Ермаков все же добирается до финиша и одерживает первую победу в чемпионате. Okay, well done, Калашевский фактически доезжает вторым, но за столкновение с опариным получает дисквалификацию. Очки за второе место вместо него получает и мини. Таким образом, формально в гонке финишировали всего двое. Наверное, сравнивать с реальной F1 некорректно, но антирекорд Гран-при Монако 96 побит. Финишировавшие пилоты не смогли уложиться в двухчасовой лимит времени, и лидеры проехали 74 круга вместо положенных 78. Помимо дисквалифицированного Холошевского, сокращенная дистанция дождевого Гран-при Монако оказалась не по зубам Дмитрию Загоруйко, Александру Ушанову, его тезкам, Алешину, Никишину и Колобенкову, а также Алексею Апарину и Владимиру Соколову. Соколов после этого этапа, к сожалению, больше в чемпионате не участвовал. Ермаков благодаря победе не улучшил свое четвертое место в личном зачете, но значительно оторвался от преследователей и теперь всего 5 очков уступает Холошевскому. А ближайшим из этих преследователей теперь является и который опередил сразу троих своих соперников. В кубке конструкторов изменений еще меньше. Макларен и Бенетон увеличили свои отрывы от конкурентов. Причем преимущество представителей Уотинга теперь достигает почти 40 очков. Вот такая вот, как бы сказать, любопытная вышла у нас гонка. О ней на сегодня все. Теперь поговорим о том, что было дальше. Дело в том, что... В календаре чемпионата VF History, как и практически в любом сезоне реальной Формулы-1, по крайней мере последних так лет примерно 15, у нас наступил летний перерыв. В следующий раз пилоты вышли на старт, это был, естественно, 11 этап в старом Хоттенхэме уже лишь в начале осени. И по этому поводу я предлагаю тоже нам с вами устроить небольшой такой перерыв. Нет, совсем ролики выходить пока не перестанут. Все пока будет как обычно, просто в следующий раз вместе с вами мы посмотрим не обзор 11 этапа чемпионата, а кое-что другое. Кое-что что и вам, может быть, будет немножко отвлечься, интересно узнать. Ну и мне, честно говоря, этот следующий ролик в плане вот чистого производства будет немножечко попроще и даст немножечко времени отдохнуть. Непосредственно участники событий, участники чемпионата, я думаю, уже догадываются, о чем пойдет речь в этом ролике. Ну а для остальных пусть пока в течение вот примерно, как обычно, двух недель, чуть меньше, пусть это будет такой небольшой сюрприз. Ну вот, собственно, тогда мы с вами увидимся. На сегодня это, пожалуй, все. Как обычно, напоминаю, что всякая полезная информация ссылочки внизу в описании. С вами был Богдан Фалашевский. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока. Пашки закончились. По второму кругу пошел. Дизлайк. Отписка.